Вот как выглядит апартаментный комплекс Signature Living. И в точно таком же соседнем комплексе от этого же застройщика вы сейчас можете купить апартаменты в собственность за 200 тысяч долларов, друзья. Да, именно это стартовая цена за апартаменты студии в новом комплексе от застройщика Greens под названием Автограф. Я снимал обзор на него, друзья. Мы находимся в районе GVC, хочу вам показать, как выглядит их уже данный объект, мы сейчас проедем и посмотрим локацию нового проекта, а следом зайдем сюда внутрь, я вам покажу, чем же он уникален. Вообще, чтобы понимали, в этом районе GVC куча, чего строится, вот в частности, вот в Бенгате много чего строит, вот это один из их прошлых проектов, очень искушенно, прости меня, Бенгате, но очень как-то вообще примитивно выглядит на фоне вот этого проекта. Я люблю Бенгальцы. много чего у них продаю, у них постоянно что-то есть в продаже, они построили десятки домов, но вот это то, что является уникальным проектом, посмотрите, по своей архитектуре, по своему наполнению, он один из самых востребованных с точки зрения аренды здесь. А новый проект, как вы успели сами заметить, он гораздо интереснее. Я снимал э, обзор на новый проект Greens, посмотрите у меня на канале, будет ссылочка здесь в описании, э, там я снимал макет, рассказывал про него подробности. А сейчас же, поскольку у них шоурума нет, и как я сказал, нет шоурума, зато есть целый шоу-билдинг. Поехали, друзья, с вами Данил из города Мечты, посмотрим же как живут люди в Дубае, хорошо и недорого. Начнем мы наш обзор с того, что прокатимся вот здесь недалеко вокруг до следующего проекта, поснимая вот на эту камеру, как все это будет выглядеть. Ну и собственно, что же значит недорого? Недорого, я имею в виду то, что вы можете приобрести здесь собственность, апартаменты, начиная от 200 тысяч долларов. Это 650 тысяч дирхам, повторюсь за студию, One Bedroom начинается от 1 миллиона с копейками, все это естественно в рассрочку. Но если вот арендовать здесь жилье. Учитывая, что GVC – это а, топовый спальный район, это топ-1 спальный район а, в Дубае, а, аренда здесь обойдется вам за студию, начиная где-то от 50-60 тысяч дирхам, вообще в целом по району. В этом билдинге цены, естественно, выше среднего, но вы можете видеть сами, что она себя представляет. Здесь прямо через дорогу находится школа, вот здесь справа. Я уже показывал вам эту локацию, и снимал не раз, потому что здесь много классных проектов строится Естественно, здесь вся жилая инфраструктура, помимо школы, то есть там магазины, парки, скверы Вот мы сейчас будем проезжать один из скверов И вот, проехав 100 метров, мы подъехали к новому проекту Гринс Обратите внимание, продажи только стартанули, а проект уже почти построен Ну, конструктив уже полностью выполнен, и им осталось только перейти к инженерке, к отделке вот их новый проект. Здесь э, мы сейчас видим ряд э, таунхаусов, которые еще не открыты в продажу. Вот сам по себе билдинг. Он занимает целый квартал, он большой, он э, со всех сторон окружен дорожной сетью, то есть вы можете заезжать с любой стороны, внутри будет уже свой закрытый двор. Сейчас мы прямо объедем его вокруг. Вот, посмотрите, здесь тут паркуется автобус школьный часто. Посмотрите, что она себя представляет. Пятиэтажный дом. Повторюсь, что весь паркинг внутри сделан. Сразу с первой линии будет доступ к жилым помещениям с первого этажа, в смысле с первого уровня. Есть квартиры двухуровневые, есть однушки двухуровневые, есть двухуровневые двушки. Таунхаусы пока в продажу не открыты. То есть здесь очень уютненько, понятно, что пока стройка, да, но в целом здесь, представляете, как будет уютно ходить пешком по этим кварталам. Вот прямо вышли вы из территории комплекса, и вот прямо перед вами сквер, прекрасный зеленый сквер, давайте там остановимся. Так, ну надолго я останавливаться не буду с вами здесь, разве что покажу, что действительно здесь, вот, пожалуйста, выгул животных, детские зоны, там песочницы. В общем, все для вашей уютной и комфортной жизни вместе с семьей. Если вы для себя, для жизни берете либо под сдачу вашим арендаторам, естественно, а за счет чего все это ценится здесь, почему аренда здесь выше среднего, долгосрочная аренда. Вы можете делать 8% годовых на долгосрочной аренде. Сюда селятся семьи, сразу на годовой контракт И надолго продлевают потом Короче, пойдемте посмотрим внутрь Как же здесь живут люди В уже существующем проекте От этого застройщика Оцените, кстати, как облагораживают территорию Здесь вокруг просто обычный спальный район Красивейшие пальмы еще, ваше внимание, хочу обратить вот на эту навесную пергулу, держащуюся на э, вот этих опорах металлических, имитирующих, как бы напоминающих крону деревьев, а наверху на ней крепятся солнечные панели, и не зря же застройщик называется Greens. Здесь внутри здания реализовано, ну я не скажу, что на 100%, но по большей части питание от зеленых источников энергии, и в каждой квартире установлена система «Умный дом» с управлением всей энергоподсистемой, включая э, кондишн какие детали мы сейчас попробуем выяснить внутри здесь, оцените, есть апартаменты со своими террасами а также выходящие террасами на внутренний двор к бассейну и по этой причине у меня уже возникла проблема со съемкой то есть мне не разрешают снимать внутри общее пространство потому что э, эти общее пространство сопряжены с частной территорией частных э, апартаментов а здесь, как вы понимаете, в Дубае очень следят за сохранностью личной жизни да вот так выглядит один из двух входов э, на территорию. Вся, весь двор, вся территория внутри, все под охраной. Посмотрите, как изнутри выглядит э, дизайн зоны ресепшн. Здесь все выполнено из камня. Э, камень и дерево. Это же самое лучшее сочетание, которое только есть. Помните, те, кто смотрел обзор моего ну, отдела продаж, и я говорил, это важно, как выглядит отдел продаж. Также будет выглядеть и ваш билдинг изнутри. Ну, с поправкой на то, что этому зданию несколько лет, посмотрите на уровень отделки и дизайна. Новый проект, естественно, будет выполнен иначе. Скиньте мне сообщение на WhatsApp, и я вам вышлю рендеры, вышлю всю информацию, как это будет выглядеть, вышлю все детали. Ну, здесь, естественно, это просто подъезд, это просто вот там столик, диванчик э, и красивые оформления. А вся, вся красота внутри, но меня туда не хотят пускать. Пойдемте в апартамент, зайдем, и я покажу, как будет выглядеть мебелировка. Э, вот здесь у нас лифтовой холл. Как, как это в целом выглядит, вы можете видеть сейчас. Вот оцените просто банально. Две двери из лифтового холла в общий коридор. Блин, как они классно сделаны. Едем. На четвертый этаж. Вот, кстати, выход с четвертого этажа на общую террасу. Затененную частично над этими solar-панелями. Табличка красивая, но очень непонятная. Кручу-верчу. Пойдемте, наверное, туда. Там внутри двор со всеми удобствами, бассейнами, спортзалом, озеленением. Так вот, наш апартамент 403. Он свободен сейчас. И я могу показать, как выглядит интерьер. Это у нас one-bedroom apartment. Посмотрите, как круто. Смотрите, какая девочка. Не просто дверь, а вот именно такие встроенные а, прачечные. Здесь, получается, фасады этих дверц а, и, сливаются с фасадами а, санузлов. О, что там внутри? Света нет. И вроде в щитке все автоматы включены. Видимо, полностью обесточен на вводе этот юнит. Ладно, давайте смотреть как есть. Смотрите, вся эта техника входит. Эта техника марки… Ой, блин, я не знаю такую. Может, я плохо… Просто плохо? Не знаю. Столешница каменная, каменная мойка, черные матовые смесители. Повторюсь, друзья, это не шоу-рум, и это даже не тот проект, где я вам предлагаю квартиру, я вам предлагаю в новом проекте. Этот дом сдан три года назад. Тот новый дом будет сдан в марте следующего года. Естественно, там все будет круче. Посмотрите, как здесь сделаны балконы, как, выглядит, как уютно выглядит там внутренняя зона. Слушайте, красота. Здесь у нас не просто кухонные шкафы, а вот такие еще дополнительные зоны хранения, довольно продуманные и удобные. И вот такой миниатюрный островок, который играет роль такого кухонного стола но не очень удобный вот как за ним сидеть например не совсем понятно идем в спальню здесь видим на полу деревянный паркет панорамное окно во всю стену ого, ого как круто балкон здесь тоже Вот как это выглядит внутри двора. Обалденные анодированные профили из алюминия. Идем сюда смотреть санузел. Весь темно, что такое. Не могу включить свет. Давайте, смотреть, как есть. Ну, тут очень классный стиль. Посмотрите, как сделана зона хранения совмещена с зоной умывальника. Здесь, опять же, шкафы купе, как гардероб закрытый сделан. За дверью у нас тоже вот такие полки, здесь душевая кабина, спрятанная, я так понимаю, да, вот как она. Слушайте, это лучший интерьер, который я видел, за самый минимальный бюджет вы это можете купить. Я теперь понимаю, почему здесь аренда такая дорогая, это как-то ценится, да? Друзья, а вы, вы что думаете, это круче, чем Эллингтон? Я про шобу вообще молчу, Бенгати вообще отдыхает. Ну, это вот дверь в туалет отдельно, вот так вот сделано. Блин, я даже в отелях такого не видел. Ну, я не то чтобы много где жил, конечно, но мне очень нравится. Это не то, что не эконом, это прям очень круто. Мне, я хочу себе, слушайся, блин, жалко рассрочкой всего на год. Ну, потому что через год сдача и рассрочкой всего на год, после хендовер нету. Надо что-то придумать. А, зацените, какой разный стиль соседних зданий, вот посмотрите. С левой стороны это фасад Бенгати, узнаваемый, а с правой стороны это вообще какая-то европейская достройка, европейский какой-то домик. Слушайте, ну да, ну, намешано немножко. Да, массивника так, такая вот опора навесика. Друзья, что скажете, меня проект реально впечатлил своей сдержанностью, своим каким-то интересным э, стилем, уютностью, э, продуманностью, необычным дизайном, этими решениями в санузле, кстати, которым ну, не удалось в полной мере может оценить из-за отсутствия освещения. Э, очень интересно ваше мнение. Напишите, что думаете вы. Наверняка кому-то, может быть, не понравится, какие-то есть недостатки. Хочется все это обсудить с вами. Э, что касается нового проекта. Пишите, кому это интересно, я вам скину детали. Я считаю, что это горячее предложение, его быстро разберут за счет его уникальности. Он не похож на другие, он во многом превосходит то, что есть сейчас на рынке по минимальным ценам. Так что э, я рад для вас находить такие классные проекты. следите за моими новыми обзорами. С вами был Даниил из города мечты, города Дубай. Всем пока!